Привет, ребят! Сегодня будем BMW настраивать E30 э, с мотором э, M42 1.8. В принципе, этот автомобиль я уже настраивал, но ну не автомобиля, а конкретно мотор. Теперь владелец другой этого мотора и поставил на свой кузов. В принципе, по переделкам, ты же там ничего не переделывал больше. То есть, как купил мотор, так и... А, ну, как Все, же Все, весь да, мы его катали где-то лет наверное, 5 назад. Я точно уже не помню. Там была, был автомобиль под кольцо больше сделан. То есть, вот там весь повырезан легкий кузов. Ну, в общем, отстроили нормально, сейчас это уже спустя 5 лет опять будем перенастраивать. Ну, уже и прошивка другая, немного более измененная, более правильная. Ну, и покатаемся, посмотрим, как поедет. Единственное, у нас сейчас была проблема, здесь вот под поднатекло антифриза, там оказалось в пробке просто одно колечко, немножко подзадрано было, сейчас поменяем поменял и вроде все нормально проверили все прогнали вентилятор включается проверили клапан управления геометрии впуска все тоже работает ну и сейчас поедем покатаемся вот покатаемся стали у дамбы посмотреть что с мотором нормально все или нет и ну вообще проверить как таковое Покажу заодно конфиг. Здесь э, катушки нестандартные, стоят от другого мотора. Вот, индивидуальный. И коммутатор четырехканальный э, здесь установлен. Не помню, по-моему, он в салоне должен был быть. Мы еще в прошлый раз тогда устанавливали с предыдущим владельцем. В принципе, все работает нормально, хорошо. Ну и по всему остальному у нас тоже все нормально проблем нет никаких едет отлично смесь уже нормально у нас попадает все единственное только надо более качественно выкатать ее и угол зажигания подправить я уже начал их править но надо будет более точно все это поднастроить ну в принципе и как бы проблем нет манил, там, получше сделал. Ой, и отдача сразу получше стала. Сейчас только фильтрации проведу. и всего остального. И с погодкой нам повезло опять. Но ну, у нас что-то в Питере как-то ну, удивление. Практически все вот это время погода какая-то прямо теплое редко такое бывает либо у нас дожди льют может температура будет и 5 градусов а может и жарко будет вот как сейчас но ни дождей ничего нету как раз для настройки самое то единственное что только плотность воздуха хуже и, и все а так как бы одни только плюсы режиме они а как на ну Вот еще разок остановились, все проверить. Все ли в порядке, потому что гоняем. Сделали несколько заездов по кольцевой, не полный круг, а сейчас решили полный круг сделать по кольцу. Чтобы в разных режимах проехаться, там где-то есть затычные места, не затычные. Кольцо у нас целиком в диаметре 142 километра. Так что мы, я думаю, что сегодня проехали, наверное, километров 300, да, проедем. 400, наверное, где-то вот так. Сейчас еще покатаемся благо погода позволяет и может быть через город где-нибудь проедем чтобы режимы такие городские уже отстроить более не менее ну как бы попасть в эти режимные точки как таковые я уже показывал катушки и форсунки здесь какие-то родные по моему стоят но в принципе они по кубатуре это те же самые 107 волговские прям там там, может быть, на какую-то вообще микро-ерунду какую-то отличается. Но, в принципе, это одно и то же. Загрузка у нас э, форсунок э, почти пол, Ну, как, почти 90, по-моему, или что-то типа того процентов. Но не забываем, здесь мотор стандартный. Здесь ничего как бы нестандартного нету. То есть все по стандарту. И геометрия впуска здесь тоже работает. Вот здесь клапан. Там у нас ресивер небольшой. Вот там на них находится вакуумный и управляет вот здесь вот этим приводом э, э -э, Смотрел я стандартно по паспорту у них э, включение то есть э, когда стоит уна, она на малых оборотах э, работает 4.2.1 у нее впуск именно, и когда начинают обороты превышать 4.200 как по стандарту я так и поставил в прошивке клапаном управляю переключается в режим 4.1 то есть все сразу 4 объединяются и они одной длины разница реально чувствуется потому что мы пробовали и в таком режиме и в таком включать то есть там ну реально верхи пропадают если вот этот 4.1 не включить а так они верхи хорошие крутится нормально мотор до отсечки в принципе вообще никаких проблем нету Единственное, что у нас редуктор короткий, скорость низкая, но при этом высокие обороты и некомфортно будет ездить на повседневе. Но владелец э, обещал, ну, сказал, что поменяет потом, со временем. Самая основная задача была начать на автомобиле ездить. Впрочем, в общем-то, у нас это как бы сегодня все вышло, все хорошо работает и без всяких косяков. Да, вот бросил двойный здесь стоит. Сейчас я вам покажу поближе. Это родной дроссель, то есть ничего не изменено. И патрубки родные. Вот здесь такие коромысла. Вначале одна часть работает. Вот эта маленькая. Вторая. Потом включается вторая. Как на карбюраторах в общем. Вначале первичная камера, потом вторичная еще. Дополнительно. Опять же это сделано для эластичности чтобы педаль была не такая острая, как на однодроссельном ну, то есть с дросселем с одной дыркой так что дальше сейчас поедем покатаемся посмотрим ну и будем закругляться уже, я думаю, что наверное уже буду снимать, когда будем все откручивать ну, мы катаемся в ну, спокойных таких режимах чтобы настроить на в малых и оборотах поправиться, ну, чтобы у нас выстроилось как-то нормально. В принципе, все попадает. Вне так даже идеально все настраивается. мотор. А потом уже когда она более менее какая-то нормальная, я уже начинаю с углами играть автоматически, потому что они как бы не отстраиваются. Валиться он может, но раньше становиться он не может. И форму надо подобрать правильно. открутили все в идеале прям мне очень понравилось потому что ровно работает мотор без каких то там вот этих всплесков по цикловому наполнению по всему то есть вот прям вот как должно быть идеал блин. и базовое цикловое прям хорошо у нас выкаталось оно прям ну и форму правильно имеет ну и поправка ну без каких то вот этих вот пузырей каких то всплесков как на жигах бывает там волнами все это идет Здесь прям гладенько, чистенько идет, поднимается, опускается. Ну, за счет еще геометрии, конечно, впуска, которая работает. Все, теперь все откручено. Единственное, э -э, дат надо будет перенести, потому что мы э -э, временно перенесли его из-за того, что вот эти вакуумные трубки были неправильно подкручены. То есть э -э, дат не туда был и не был подключен правильно э -э -э, управление геометрией впуска. Теперь это как бы все подключено нормально оно временно временно пока исполнение потому что у нас и трубок не хватало и тройник отрезали от валки вот отсюда временно его поставили ну чтобы не мотаться нам времени терять по магазинам и, ну, сами понимаете так что все идеально все отлично не забываем ходить под видео там ссылочки на драйв контакт ну и жмем колокол, подписываемся. Ну и ждем новых видосов. Так что всем пока и до новых встреч.